Всем привет-привет добро пожаловать на канал Я Оля! Впереди Новый год и я решила сделать несколько новогодних покупок одежды и решила поделиться с вами этим видео. Это видео первое такого рода на моем канале, поэтому если оно вам нравится, обязательно ставьте лайк, чтобы я еще вам показывала свои заказы одежды. Все ссылки на данные товары будут в описании под видео. И первое, что я вам хочу показать, это прикольную толстовку, которую я заказала на китайском сайте. Она очень красивая, я хотела именно такую с Дедом Морозом. Очень симпатичная мордочка Деда Мороза. Она сделана не из очень плотной ткани. Я именно такую и хотела. И все тщательно, хорошо прошито. То есть на к этому продукту никаких. Села она на меня идеально. То есть размер подошел. То есть размерная сетка прям в размер, в размер. Очень хорошая вещица. Так что всем советую. Следующую вещь, которую я решила сказать, это зимний теплый пуховик. И он себя хорошо показал в носке. Я его уже носила три и он выдерживает температуру минус 15. Также очень хорошо прошит. Мне понравилось. Вот у него рукав. Такой достаточно он дутый. Еще понравились у него очень хорошие, красивые змейки. И внутри у него подкладочка. Также здесь даже есть китайский бренд. И отстегивающийся мех. Мех достаточно тоже такой богатый, приятный. Его приятно гладить и также еще можно постирать в любой момент также отдельно куртку то есть очень качественные продукты и на свой рост метр пятьдесят семь без 56 килограмм я заказала размер xl она немножко мне свободная то есть можно было взять на размер поменьше Куртка, правда, очень хорошая. всем советую. вещь, которую я решила заказать, это очень теплый кардиган. Я решила выбрать такой рисунок, черный и с ромбиками белыми. И еще на этом кардигане замечательный капюшончик. Кстати, кардиган очень хорошо сшит и очень теплый. Единственное, он немножко пах, но я его уже постирала, и этот запах выветрился. Также хочу предупредить тех, кто выше меня, вот у меня рост метр пятьдесят смотрите, Смотрите, что рукава немножко красивая. Были покупочки. Если понравилось.